Добрый день. Добрый день. Мое имя Магдалена Гарсия Рохо. Я винодел. Сейчас мы находимся в регионе Кастия Ла-Манчо. Это самая большая зона в Испании по производству вина. Мы здесь собрались, чтобы презентовать вино Рибера дель Рио, красное, сорта Сера. На взгляд, это вино насыщенного черешнего цвета, очень чистый цвет. В букете можем найти ягодные ароматы, очень вызревшие. Во вкусе это вино мягкое, плотное, округлое и легко пьющееся. Очень рекомендуем к мясу на гриле или к тушеным блюдам. Надеюсь, вам понравится. На здоровье!